Привет всем, это канал Волшебная Россия. Сегодня хотел бы поделиться с вами интересной информацией о том, как наше правительство выполняет свою работу, конкретно делает благоприятные условия для граждан своей страны, ну и непосредственно поговорить об отчете Медведева, о его проделанной работе и проделанной работе депутатов. В целом, ситуация в экономике действительно за последний год изменилась. Наша экономика вошла в стадию роста. Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. В частности, по итогам прошлого года, это очень важно, рост промышленного производства составил 1,3%. Самое интересное, хотелось бы подчеркнуть, каждый год они говорят, вот с прошлого года у нас повышение, с прошлого года повышение. И вот такая вот кабала идет уже 20 лет. С каждого года у них уже 20 лет какое-то повышение, а по сути люди простые на себе этого повышения никаким образом не чувствуют и не чувствовали также и 5 лет назад и 10 лет назад. Что уже означает, что наша промышленность просто поднимается. Но это усреднённый рост. Хочу уважаемым нашим коллегам депутатам представить информацию по отдельным отраслям, где рост, конечно, очень впечатляющий. Например, наша фармацевтическая промышленность выросла почти на 24%. И это очень важно, потому что... Ну еще бы с такими ценами просто на лекарства у них бы промышленность, я бы не удивился бы на процентов, если бы выросла за счет нашей фармацевтической промышленности развиваются производства современных лекарств, причем относящихся к категории так называемых жизненно необходимых и важнейших. У нас уже сейчас 70% вот этих жизненно необходимых лекарств производится в России, но стало вот они просто дешевле, потому что они покупаются не за валюту. Вот такой промышленный рост, конечно, создает позитивный фон для развития. Не менее позитивная ситуация. В сельском хозяйстве. В прошлом году глаз составил 5%. Я считаю, что это консолидированный результат работы властей, ну скажем, за последние 15 лет, потому что наше сельское хозяйство радикальным образом изменилось. Оно сейчас кормит всю страну, оно имеет огромный экспортный потенциал, и оно развивается. Да такое чувство, как будто они там все на одном позитиве, на одной какой-то волне непонятной. А по поводу сельского хозяйства я хотел бы у них спросить, каким образом оно кормит нашу страну. Дальний Восток практически питается от Китая. Москва, если брать конкретно овощи, фрукты, это Узбекистан, Киргизия и так далее. Каким образом? Ну и иногда некоторые товары, продукты приходят нам еще из Белоруссии. Где, каким образом, я не вижу товаров действительно в магазинах, на полках, которые бы были бы конкретно с России. Практически либо все китайское, либо с Киргизии, с Узбекистана и так далее. Конкретно ничего нашего я не видел. Вот таким вот образом они, как всегда, нам вешают лапшу, по сути. Конечно, они, откуда им бы знать, они не ходят в наши магазины, куда ходят простые люди. Мне вообще непонятно, куда ходят и какую работу выполняют называется за счет современных инвестиций. И что самое интересное, это то, что одна отрасль помогает развиваться другу. А за счет сельского хозяйства сейчас развивается сельскохозяйственное сельско машиностроение. Вот в этом году у нас увеличение производства машин и комбайнов, тракторов для сельского хозяйства будет 60%. Растет сельское хозяйство, поддерживается сельхозмашиностроение. Вот этот, как принято говорить, синергический эффект, конечно, он очень позитивен. Безработица. Ну вот опять идет речь о позитиве. Ну и в принципе, то, что я вам и говорил, каждый год они поют одну и ту же песню о повышении экономики, хозяйства сельского и так далее. Ну, я думаю, многие люди понимают, что ничего, по большому счету, они не повышают, а набивают только свои карманы. И по этому поводу я хотел бы вам показать видео, где сказано конкретно, как они выполняют свою работу. Я думаю, это видео вас даже шокирует, потому что после этого просмотра я был сам в шоке. Медвезево не просто не противодействует ухудшающейся экономической, социально-экономической ситуации, оно, на мой взгляд, делает все, чтобы ухудшить ее еще больше. Если посмотреть на инициативы правительства Медведева, да, уничтожение социальной сферы на ровном месте, уничтожение здравоохранения, образования других вопросов, максимальное раздражение населения, в том числе пенсионной реформы, максимальное раздражение малого бизнеса, принципиальный отказ от ограничения произвола моноколий, принципиальный отказ от реальной борьбы с коррупцией. Давайте не будем забывать, что именно господин Медведев в бытность президентом свою декриминализовал одну из самых коррупционных сфер деятельности – контрабанду. Теперь контрабанда является не преступлением против государственности, как в любой нормальной стране, а это административное правонарушение, как если вы у подъезда покурите. Это то же самое. Вот. И господин Медведев разрешил, за людей, за, за, разрешил чиновникам, которые пойманы за арху на получение взяток, откупаться от этих взяток, из тех взяток, на получение которых их не поймали. Это средневековая норма, по сути дела. Так что, на мой взгляд, правительство Медведева проводит очень четкую последовательную политику по организации Майдана в Российской Федерации. И задавать про этих людей вопрос, а способствует ли она развитию, некорректно. У них нет задачи, на мой взгляд, развития России, точно так же, как у Гитлера не было задачи развития еврейской культуры. Вот это конкретная информация о том, как они действительно выполняют свою работу. Они законы принимают действительно только ради того, чтобы с этого поиметь денег, а не так, чтобы с этого люди хорошо начали жить, или многим понравилась бы зарплата и так далее. Таких законов, они даже и не думают о таких законах. Они проводят какие-то минимальные там слушания у себя по поводу жизни людей и так далее. Но все равно, по большому счету, они не воспринимают их всерьез. И которые они законы принимают для людей якобы, они не являются помощью для людей. По большому счету, это так, подачка со стороны государства. Но, по сути, эта подачка ничего не стоит. По этому поводу вот еще одно видео, которое я хотел бы вам показать. Мы принимаем усилия для того, чтобы ситуацию выправить. Ищем дополнительные ресурсы для того, чтобы помочь тем, кто зарабатывает мало. В первую очередь это касается повышения зарплат тех, кто работает в образовании, в здравоохранении, в культуре. В прошлом году мы два раза поднимали минимальный размер оплаты труда до тысяч рублей. С 1 июля этого года МРОД поднимется до уровня 7800 рублей, а в ближайшие несколько лет до уровня прожиточного минимума работающего. По словам премьера, удалось снизить уровень инфляции за два года почти втрое, до четырех. 4... Вот такая вот информация. Он по-прежнему думает, что прожиточный минимум это где-то в порядке 10 тысяч плюс-минус. И на эти деньги конкретно можно жить. Но многие люди понимают и сами видят, что это в данный момент, это не деньги. На 10 тысяч нормально семью никаким образом не прокормишь. Даже если все в этой семье будут получать по 10-15 по тысяч, Ничего хорошего с этого не получится. Но они опять-таки замыливают вот так вот всем глаза, вешают лапшу на уши и говорят, что они действительно стараются для людей. По большому счету вы видите, они делают для людей просто ничтожественные какие-то подачки, но зато в свои карманы они заливают денег так, как будто они жить собрались вечно. Вот таким вот образом они выполняют свою работу и считают, что это действительно норма. Зарплата в 10-15 тысяч рублей для людей это приемлемо и на такую зарплату можно жить. Я уверен, что процентов 99, если взять всех депутатов и политиков, чиновников, не жили никогда на такую зарплату. И они из-за этого не могут сравнивать хорошо человеку или плохо. Я хотел бы очень бы увидеть, кто-нибудь бы из этих депутатов, которые получают миллионы, десятки миллионов в год, пожил на зарплату в 15 тысяч в месяц. Я бы на это кино бы с удовольствием сходил бы и сильно, наверное, посмеялся. бы. Ну вот, тем не менее, хотел бы вам показать все-таки информацию, какая у них зарплата. И по этому поводу, я думаю, вы сами удивитесь. Они получают такие деньги просто ни за что просиживая у себя там в кресле в Госдуме, по большому счету, и для людей ничего не делая. Как-то они для страны стараются, так они стараются сами для себя, чтобы набить свои карманы. Я и просто не понимаю, как, когда будет пик, когда они уже просто набьют настолько свои карманы, что они обратят внимание на людей и немножко, наверное, как-то перенастроят это все и будут поднимать народ и действительно повышать цены не на тысячу, не на две, не на пять, а достойно, достойно, чтобы человек получал. Я думаю, это 1050 с нашими ценами сегодня на рынке. Если они, конечно, будут цены в 100 раз повышать, то, соответственно, и зарплату надо в 200 раз повышать. А то, как они делают, просто лапшу на уши вешают. Повысили зарплату в год на 1%, по большому счету. А повысили цены на продукты на 15%. Ну и каким образом они собираются вообще дальше выполнять свою работу именно в таком стиле, Поддыхайте и живите как хотите но это уже честно говоря просто перебор 114 миллионов рублей в год ну неплохо так Вот мне интересно, когда человек получает по 100 миллионов в год, он вообще понимает, что такое 15 или 10 тысяч? Они постоянно об этом трещат и говорят, что вот такие зарплаты в 15, в 20, в 30 тысяч. Мне кажется, для них это даже не деньги, чтобы они понимали действительно, что на эти деньги можно купить, им на эти деньги вот я бы выручил бы и чтобы они прожили бы действительно месяц. Я думаю, смысл вы понимаете. Но это вообще офигеть. 280 миллионов. Вице-премьер. Неплохо. Вот такая вот у нас информация. Вот таким вот образом работает правительство. Пишет все законы практически под себя. Для людей кидает косточки, поддачки такие. Вешает, как всегда, лапшу на уши. Ну и не выполняет свою работу должным образом. Я не знаю, или может я с какой-то другой планеты, или они, но депутат не должен получать в 300 миллионов зарплату ежегодно, когда человек получает в год примерно около 100 тысяч. И то не всегда. И эти 100 тысяч, соответственно, для них вообще копейки, реально копейки. И я не знаю, каким образом они вообще смотрят на людей с высока, а мне с другой планеты как будто. Кому понравилась информация, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите по этому поводу комментарии, то что вы думаете. И самое главное, достойны ли наши депутаты такой зарплаты, ну и какую зарплату вы достойную для них непосредственно сами видите. Всем спасибо за просмотр, всем пока.